На хайти IT-лицея КФУ завершился творческий конкурс антикоррупционной направленности. В течение месяца лицеистам предстояло работать над многим. Они снимали оригинальные ролики, писали многочисленные письменные работы и создавали тематические плакаты. И вот настало время выбрать самых отличившихся. Открыл церемонию награждения и поздравил финалистов прокурор отдела по надзору противодействия коррупции прокуратуры Татарстана. А также поздравить победителей пришли и творческие коллективы лицея, радуя всех зрителей прекрасным вокалом. Приятно видеть, что э, люди с малых лет э, задумываются и активно принимают действия в, так скажем, во взрослой жизни, э, реализуют достаточно. Трудные вопросы. Конечно, было тяжело выбрать победителей и призеров, потому что было подано большое количество работ и ну, довольно серьезный уровень. Ребята проявили и терпение, и своеобразное такое интересное творчество. И действительно было интересно и трудно выбирать. Но, как мы видели сегодня в видеоролике, вы выбрали самых лучших. Участники творческого конкурса были награждены по номинациям «Лучший плакат», «Лучшее эссе» и «Лучший видеоролик антикоррупционной направленности». Участие приняли ребята с 7 по 11 классы. Я изобразил трех депутатов. На первом депутате было написано «не слышу», на втором «не вижу», на третьем «ничего не говорю». На каждом как бы взятка. Победители конкурса наградили дипломами и ценными призами. Креативный конкурс против коррупции в стенах лицея проходит далеко не в последний раз. И по признанию организатора будет проводиться ежегодно. Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз.